Не мечтать Не мечтать о конях и принцах И не верить в красивость слов Это мой, если хочешь, принцип Опыт жизни моей таков Просто жить, наслаждаясь каждым мигом, вздохом, моментом, днем И не ждать, что придет однажды Чудо-принц со своим конем. Не молиться богам, законам, кем даны, для чего, кому. Не бояться чужих драконов, быть хозяйкой в своем дому. У меня тут свои законы, принцы, нищие, палачи. И ручные давно драконы, только ты никому, молчи. А вокруг, посмотри, заметил, не деревни, леса, поля, а лишь пыль. И зола, и пепел. Да, мой друг, не принцесса, я. Стихотворение «Пиранье» читала Надежда Головина.